Еще один пример формирования хвойных Вот это плакучая лиственница Плакучая форма лиственницы Она генетически вся вот такая шатровидная И если ее не формировать специально На высоте, на которой она привита Она и останется такой Нарастать вверх будет очень слабо Но если взять любую ее веточку И поставить ее вертикально Подвязав к какому-нибудь бамбуку, дереву и так далее То эта веточка через год Примет нужное положение Вот как было сделано здесь Сейчас уже ветка эта одревеснела Укрепилась И вполне себе повысила штамп Высоту этой плакучей лиственницы Можно уже отвязывать все И в принципе Эту деревяшку Можно убирать Вы увидите, что палка Сделала свое дело лиственница действительно у нас приняла нужную форму. Теперь даже если убрать эту подвязку, наш стволик останется на нужной высоте. Более того, должен вам сказать, что первоначально эта лиственница была плакучая, привита на высоте 50 сантиметров, то есть примерно по колено. Вот постепенно-постепенно ее подняли до высоты почти 3 метров пожалуйста можно чуть-чуть еще подвязать эту веточку вертикали чтобы она была более вертикально и она примет это положение следующий каскад ветвей следующий ярус плакучих ветвей начнется именно вот отсюда вот здесь плакучая береза березы форма юнги и когда-то изначально она была привита на высоте 50-60 сантиметров от земли ну примерно по колено. можно даже показать где вот место прививки небольшое утолщение вот ниже береза дикая выше культурная форма плакучая но плакучей ее не назовешь она вертикальная смотрит вверх относительно ровная и лишь вот такие вот ветки вниз, свисающие, показывают, что это плакучая форма. Когда-то она была вся низенькая. У нее взяли, подняли одну веточку, подвязали ее к палке. И, утолщившись, она приняла вертикальную форму. Сейчас возникла необходимость еще ее повысить. Соответственно, мы сейчас это сделаем. Подвяжем одну из ветвей вот эту палки с тем, чтобы она стала еще выше этой березы. За год, за два она примет нужное положение и все. Теперь у нас будет более высокая высокоштамбовая ловучка берез Вот мы фиксируем опору изоленты липким слоем наружу. Потом развернули один-два слоя липким внутрь. Фиксируем не меньше, чем в двух местах. липким слоем наружу изолента достаточно эластична и очень удобно, технологично все, можно это сделать и скотча, можно сделать какой-нибудь веревочкой теперь наша задача привести ствол в вертикальное положение это очень непросто потому что эта ветка уже утолщилась поднять ее будет сложно но постараемся поднять не сломать вместе изгиба я должен буду сейчас привязать ее ну-ка попробуем опять же липким наружу вот так все липким переворачиваем внутрь липкая на липкая Теперь нужно поднять вот эту веточку Постаравшись, чтобы она не сломалась Вот так Осторожно, очень аккуратно Привязано. Привязывать надо будет в нескольких местах И следить за тем, чтобы не возникло перетяжки. Береза утолщается очень быстро. И может в месте, где идет фиксирование изоленты или любым другим материалом, образоваться перетяжка. Вот мы сейчас выберем. ну, Например, вот эта ветка у нас будет главной. Вот теперь с этой высоты пойдет вниз новый каскад плакучих ветвь. Еще раз напомню, что это береза сорт юнги или формы юнги Плакучая береза Она не просто как обычные березы растет А все ее ветки направлены вниз, если их специально не подвязывать То есть если бы мы эту березу не ставили выше она бы у нас оставалась на высоте по колено и вот образовала бы каскад плакучих веток на высоте 50-60 сантиметров За счет того, что мы поднимаем ее Ветку, эта ветка утолщившись, принимает вертикальное положение, которое мы ей придали. А мы повышаем ее ствол. Убираем острую развилочку аккуратненько. Ну и здесь украсим вот так. Все, вот теперь у нас береза стала высотой где-то в районе 3,5 метров, а была 50-60 сантиметров.